Всем привет! Спасибо, что смотрите это видео. И в нем я расскажу вам сейчас об одной интересной методике, которая позволит рассчитать потенциал вашего отдела продаж и эффективность конкретного менеджера по продажам. Я подготовил специально для вас вот такую таблицу, которую вы сможете после просмотра этого видео скопировать и заполнить своими показателями. Но сейчас давайте разберемся, как это работает. Работа каждого менеджера по продажам, по сути, состоит из определенных показателей, да? на которые мы тем или иным образом можем влиять. Вот давайте возьмем по умолчанию, что есть определенный менеджер по продажам, которого зовут Настя, да, и у нее сейчас вот такого плана показатели. То есть ей идет в день 20 заявок, у нее 22 рабочих дня, в день она делает 50 попыток звонков, да, конверсия в дозвон 40%, соответственно, звонков эффективных, успешных, да, более одной минуты, она делает 20%. Средняя продолжительность разговора 5 минут. Средний чек, на который она продает, это 15 тысяч рублей. План продаж у нее 500 тысяч. Конверсия из успешного звонка в продажу 6%. И время на обработку одного лида, то есть помимо звонка, которого она делает, да, помимо разговора, еще 3 минуты. То есть это там отправить счет, заполнить CRM и так далее. И здесь, собственно, все подвязано к формулам. Мы можем четко видеть, какая при вот данном раскладе получается выручка сколько времени она работает в месяц, сколько времени она работает в день, и какой рекламный бюджет уходит ну, на, на то, чтобы нагнать ей то количество лидов, которое необходимо. Соответственно, давайте разберемся с тем, как здесь управлять этой таблицей. Первое, что надо задать, это задать стоимость, среднюю стоимость лида. Вот здесь она стоит по умолчанию 100 рублей. Этот показатель можно поменять, например, на 150 рублей и мы получаем там, вот такую сумму итоговую в месяц. То есть такой рекламный бюджет надо потратить, чтобы нагнать Насте необходимое количество ледов. Дальше мы понимаем, что, по сути, Настя у нас работает 6 часов в день да, из 8 условных. И здесь, как мы можем показать или уменьшить? Мы можем сделать так, чтобы, например, время на обработку льда было не 3 минуты, а 2 минуты. Здесь, значит, у нас с 6 часов в день время меняется на... 4,3 часа, то есть что очень-таки хорошо. Также можем влиять на среднюю продолжительность разговора. Сделайте, например, не 5 минут, а 4,5 минуты. Да? в принципе, незначительно, но в итоге мы опять экономим время. Получается всего лишь 4 часа. За счет того, что у нас здесь получилось 4 часа, это значит, что мы можем накинуть еще заявок. Соответственно, вот здесь запомнили эту цифру, да? То есть у нас 400 тысяч условно, да? Это выручка а, Насти в месяц. Давайте теперь поиграемся с показателями. Заявки. Можем при таком раскладе давать не 20, а 30 да, заявок. Ну, например, 30. Либо же даже, наверное, немножко больше. Давайте поставим 40. 40 заявок в день – это вот 5 рабочих часов. Дальше. На что еще можем повлиять? Можем повлиять на конверсию в дозвон. Опять же, надо понимать, то есть это либо идет, может быть, не очень целевой трафик, чтобы это понять, лучше бы разделить трафик по каналам, посмотреть, по какому каналу, какая, какой процент дозвона есть у вас. Соответственно, этот показатель, ну, обычно в школах колеблется где-то от 45 до 60%. Вот, соответственно, соответственно, мы здесь можем поставить средний показатель, например, в процентов дозвона, да? Из этого у нас вытекает, что Настя делает 70 звонков а, в день. Кстати, вот, соответственно, здесь почему 70 еще? Смотрите, то есть 40 заявок, это приходит и новых в день, да? И, соответственно, у нее есть еще определенное количество повторных задач. Вот здесь я по умолчанию задал, что это 30, то есть 40 новых рядов и 30 тех, с кем уже ведется диалог, то есть последующий контакт. Вы этот параметр, опять же, можете изменить самостоятельно и в зависимости от него изменятся ваши цифры. Также на что мы можем повлиять? Можем повлиять, в принципе, на средний чек, без проблем, да, то есть он может быть как ниже у нас, так и выше. Но обычно, если мы даем какие-то комплексные предложения, если менеджер умеет обселить, допродавать какие-то вещи, то средний чек у нас возрастает. Давайте повысим его хотя бы на тысячу рублей. И на что мы еще можем повлиять? Это мы можем повлиять на конверсию из успешного звонка в продажу. Соответственно, конверсию здесь там на 1-2%, в принципе, при разборе звонков, при обратной связи, при определен... внедрении определенных скриптов продаж и так далее, можно поднять, ну, хотя бы на 1%. Вот, собственно, те показатели, которые у нас сейчас здесь получились. Давайте посмотрим. То есть, по факту, изначально Настя работала у нас, кажется, в районе 5,5 или а, 6 часов, правильно? 6 часов. Соответственно, некоторые показатели мы изменили, в итоге Настя у нас работает ну, совсем немножко больше, да, то есть те же 6 часов, по сути, у нас остались. Но за счет того, что мы оптимизировали определенные вещи, правильно, у нас выручка выросла более чем в два раза. Соответственно, это то, что реально сделать. Как можно повлиять на те или иные показатели? Давайте разберем. Заявки в день. Опять же, это вопрос к маркетологам, к таргетологам, то есть так, чтобы заявки шли регулярно, они шли в нужном объеме, и, соответственно, менеджер по продажам, продажам каждый день был вот этот показатель, да, то есть чтобы 40 заявок на каждого менеджера приходило в день. Это больше стача маркетолога. Количество рабочих дней – это, по сути, неизменный показатель. Он может быть 22, может быть немножко больше, но ну, возьмем 22, то есть это пятидневная рабочая неделя. Общее количество звонков, опять же, исходя из там, среднего показателя по онлайн-школам, примерно там, 50 на 50 звонков, то есть 50% — это новые заявки, 50% — это старые, старые клиенты, да, с кем надо сделать повторный контакт. Здесь можете поиграться с показателем, но здесь ориентируйтесь на свою школу. Я поставил 40 заявок новых в день и 30, которые обрабатываются повторно. Конверсия в «Дозвон». На этот показатель, опять же, можно влиять тем, что трафик идет... Ну, идет ли целевой трафик, да, то есть проанализировать это, с какого канала идет целевой трафик, с какого канала идет не целевой трафик. Второе, что можно сделать, часто люди вводят не совсем корректные номера телефонов. То есть можно сделать, например, на той же форме, где люди оставляют номер телефона, сделать маску, да, чтобы мне надо было вводить там плюс 7 или плюс 380 и так далее. Это может помочь. Если у вас, ну, скажем так... Ну, то есть, возможно, механика того, что вы можете поставить подтверждение по СМС, например, если там в вашем случае для вашей ниши это необходимо. То есть, человек вводит свой номер телефона, ему сразу же приходит СМС с номером, и он подтверждает, что действительно это мой номер телефона. Тогда конверсия в дозвон должна у вас существенно вырасти, но это повлияет на стоимость лида, соответственно, и на конверсию там, вашей посадочной страницы. Количество звонков более одной минуты – это, по сути, показатель, вытекающий из конверсии в дозвон, поэтому ну, на него мы можем повлиять вот именно таким образом. Средняя продолжительность разговора. Опять же, здесь идет, здесь на что мы можем повлиять – это на скрипт по продажам. Да? Часто бывает, что менеджер разговор менеджера начинает литься в непонятном направлении, он начинает очень много задавать там, вопросы, очень много лишней информации говорить. То есть здесь должен быть четкий скрипт по продажам, по которому идет менеджер. И здесь, соответственно, это вот доработка именно конкретного скрипта. Вы анализируете сначала среднюю продолжительность разговоров менеджеров, там, делаете выборку из, из 50-100 звонков, да, понимаете среднюю продолжительность. Дальше вы слушаете эти звонки, понимаете, э, что менеджеру можно было бы не говорить или в какую сторону там, не развивать диалог, то есть то, что особо не повлияло там, на продажу или на конечный сход. Соответственно, пересматриваете продажам удаляете ненужную часть разговора либо как-то корректируете, дополняете ее да, и, соответственно, внедряете. Средняя стоимость, продолжительность разговора должна у вас снизиться. Средний чек. Опять же, как я здесь говорил, средний чек <coughs> – это какие-то апселлы. То есть как это чаще всего делается, человек покупает, например, основной продукт там, за 15 тысяч рублей, и менеджер продажам говорит, у нас <coughs> там, только сегодня, только для вас, только сейчас уникальное предложение – купите там еще пакет каких-то курсов записи там, за, не знаю, за 990 рублей, ценность которых там, может быть 10-20 тысяч рублей условная. Поэтому внедрив, опять же, вот такую механику, вот такой вот one-time offer для менеджера, в конкретной ситуации, когда человек уже заплатил, да, или только там, готовится заплатить, вы даете ему классное предложение, которое для него релевантно, скорее всего, это повысит ваш средний чек. То есть это вот самое простое действие, которое можно сделать. Можно подумать по поводу каких-то пакетов, когда вы продаете не только основной курс, но продаете к нему определенные допки еще. Человек может докупить какие-то там дополнительные консультации с куратором, дополнительные модули, дополнительные там разборы и вот всякие такие вещи. Поэтому подумайте, попробуйте внедрить, и это должно повысить ваш средний чек. План продаж – это тот показатель, который вы ставите перед менеджером, да, месячный, то есть это сугубо индивидуальный, но в среднем это должно быть порядка 500, может быть, 600, 700 тысяч – это для среднего менеджера продажи, вот примерно такой нормальный показатель. Конверсии из успешного звонка в продажу, но здесь по факту идет комплекс мероприятий, то есть как со стороны маркетинга, больше подогрев лидов, так и со стороны продаж, то есть это, опять же, скрипт продаж, это умение менеджера донести, ну, то есть выявить основную боль клиента, закрыть ее, донести ценность продукта там и так далее. То есть, ну, вот этот показатель самый сложный, на него есть несколько вариантов влияния, но, опять же, если у вас есть хороший руководитель продаж или если вы там обращаетесь за определенным там консалтингом к каким-то опытным продажникам, то они должны вам простроить определенный план действий, чтобы повысить этот показатель. Вот. И время обработки лида – это то, что делает человек после звонка, да, то есть вот, выставление счета, записи в CRM-системе, какие-то там открытия доступов, не знаю, какие-то отправки писем, если это а, делает менеджер продажам. Опять же, обратите внимание, насколько влияет, влияет вот, изменение этого показателя на время работы в день. То вот, есть мы повысим всего лишь на одну минуту, на одного лида, а время работы в день повышается более чем на два часа. То есть здесь очень важно сделать определенные автоматизации и упрощать работу менеджеров, так как лишние действия, которые по факту ну, являются сервисом, да, то есть как, ну, какими-то лишними издержками, которые ну, никак не ведут к повторным продажам, да, то есть это просто вот эти вот какие-то орг моменты. Насколько сильно ну, как бы вы, вы переплачиваете, насколько сильно ваш процесс усложняется и он становится вам ну, менее выгодным. Поэтому вот здесь вот вы можете четко разобрать все бизнес-процессы, то есть что делает менеджер, если звонок был успешный, что делает менеджер, если звонок был неуспешный. И, соответственно, вы понимаете, какие процессы можно автоматизировать, от а каких процессов вообще можно отказаться, которые ни на что не влияют, какие процессы можно упростить, что в итоге с сниз... ней, может быть, даже обучить менеджера продажам просто, ну, то есть... Часто я встречаю такую, такую ситуацию, когда менеджеры по продажам ну, никак не обучают. То есть, по сути, одни и те же процессы разные менеджеры по продажам делают по-разному. То есть, возможно, вам стоит сделать общий регламент, как максимально просто выполнить там то или иное действие и обучить менеджеров по продажам. Это тоже должно принести свой результат. Вот, Соответственно, вот такая вот схема, где вы четко, наглядно понимаете, какие показатели у какого менеджера продажи у вас имеются, да, как на те или иные показатели влиять и как, собственно, стремиться к тому, чтобы выручка выросла у вас. Копия этой таблицы, вы можете, вернее, вы можете сделать копию этой таблицы да, и рассчитать в ней, собственно, свои показатели и понять, где у вас есть точки роста и за счет чего вы можете увеличить общую выручку вашей школы. Надеюсь, это видео было полезным. Ставьте лайк и до новых видео, до новых постов. Всем пока.